Всем привет, я Эндрю Бёрдс. Я потерял камеру, поэтому мой канал закрывается. Шучу, конечно, сейчас покажу, как добраться до вот этого креста поклонного. Где? В Геленджике. Здравствуйте, все мои братья и сестры. Сегодня мы паломники Гавриэль Аристархович, Николас Задорожный и Игорек Анатольевич самой славянской внешности. Идем, поднимаемся. Через парк Олимп Вон Что? на тот крест, смотри во, во. Hey, елочка Максимально Интересная какая-то А дальше посерьезнее ёлочки Короче Дошли мы до маршрута Вон там Олимп, в ту сторону новороссийская Вот дорожка. Пошли мы. Удачи. Короче, как всегда, мы попали вот в такую дорогу. Вдоль. Вдоль. Короче, лес полосы. По лесополосе, я бы сказал даже. А вон сам наш крест. Да, видно, там его не видно. МС Андрюэль, вообще он там потерялся. Давр, помаши. Ой, oh, yeah. <laughs> Николаджи вообще уже он наверху. Yeah. Он, он крест, вот он гавр, вот мы с Николанджем. Yeah, yeah. Наконец-то мы нашли тропу. У меня видос такие, как дойти до такого-то места, везде не туда иду! <laughs> Вот такой видулик. Помашите ручкой своей мам. Вот там прям луч солнца такой. Луч солнца золотого. Я придумал золото. Пока все нормальные люди ездят на подъемнике, мы же решили пройтись пешочком. Спорт – это сила. В чем сила, брат? В как вы думаете, где лучше вид на Геленджик? Здесь или здесь? Дальше вид вот такой. Покажи людям, каково это подниматься здесь. Ну давай, иди, что ты, <смех> <Камера нахручал. смех> Гавр, идем, поднимайся. Мы здесь не снимались. Снимай. Нет, нет, не хочу. Что? Да хрен знает. Гавриэль расстроился, что к Геленджику там закрыто все. То есть. Геленджик закрытый получается. Почти как Голливуд. Слушай, а вот отсюда вообще смотри, какой вид вот такой кадр сделать, если. Какую-нибудь приятную музыку. Оставить на. Мы тут запрещен. подумали. Да, проход запрещен, так как ведутся монтажные работы. Но мы же русские, правильно? Россия! <смех> си <Россия>. ё <смех> Мы пока не поняли, что хочет Гавриэль спуститься вниз или, или просто дойти до букв. Как ты думаешь? Я думаю, что он сам не знает, что он хочет. по такой тропинке идем справа, обрыв, слева электрическая. Короче, нельзя за нее хвататься, мне кажется, потому что там было написано высокое напряжение. Все-таки решили пойти в это запретное место с буквами Геленджик. Потому что мы с Тут не Голливуд, тут вот так живут. И, кстати, прикольный вид тоже отсюда. Вообще крутое место. Ну, так как мы пришли в последние числа октября, все закрыто, даже негде перекусить. А за горами, как говорится, только горы. <свес> ну все, всем пока. Пошли <свес> мы на пошли мы на спуск, пока еще не потемнело. А вам желаем двигаться только наверх говорится. <серкнул> <серкнул> <Да. серкнул> как говорится, <серкнул> диалоги о рыбалке, а у нас будут диалоги о путешествии, о похождениях, <серкнул> как-то это вульгарно звучит, диалоги о похождениях, увидимся в следующих сериях. <серкнул>